Аааа! Бум жутя рыдятся, да, вонючий! Смотри, кто это такой! Эй, хорош! Это кто такие, смотри! та да Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в O-Series New Down. Что это у нас вкратце такое? Это у нас космическая новая совершенно выживалочка, э, в которой нам предстоит крафтить, в которой нам предстоит строить. Также нам предстоит исследовать достаточно немаленький открытый мир. Ну и давай, конечно же, вкратце посмотрим на игру, пощупаем его, так сказать, со всех сторон, повертим. А ты, дорогой зритель, сделаешь для себя определенные выводы, стоит в нее играть или же нет. Выбираем новую компанию, рекомендуют нам компанию именно с историей пройти для ознакомления. Мы, наверное, так с тобой и сделаем сейчас. Погнали. При входе нам предлагают выбрать нового персонажика. Давайте создадим свой подходящий тип. Можно выбрать из нескольких. Блин, конечно же, русификация здесь такая себе. То есть где-то она имеется, а где-то ее полное отсутствие. Так, ну что ж, ученый. Скорость здоровья, сила, выносливость. Рейнджер, второй класс. Десантник. Да-да-да, это нас повоевать, по Штурмовать кого-нибудь И инженер, ну, наверное, привычный мне более класс Кастомизация у нас такая себе Да, максимально упрощенная Мы выбираем сначала тип, потом мы можем Немножечко его а, приукрасить Я так понимаю, да, в различные цвета а, Выбираем имя И продолжаем, переходим на следующий Этап, здесь нам предлагают выбрать уровень сложности Либо обычный, но совсем легкий, я думаю, что выбирать мы не станем Это уж совсем, да, не наш уровень А вот обычный я, наверное, попробую Это то, как игра должна быть а, сыграна Сражайтесь со стихиями, ищите ресурсы И следите за показанием своего скафандра, чтобы выжить в суровом космическом климате Да, это нам чертовски подходит Ну и продолжаем, переходим на следующий этап Где нам предлагают просто подтвердить все то, что мы а, выбрали Погнали! Что-то нам рассказывают предысторию, я так понимаю. К сожалению, субтитров здесь нет. Но я так понимаю, что у нас сейчас 2046 год. Человечество, наверное, на пороге каких-то величайших открытий или изобретений. Изобретает, скорее всего, какой-нибудь супер космический корабль. Да, наверное, да, вот, собственно, он и перед вашими глазами. И, наверное, начинает постигать. Неизведанное, то есть летит, исследовать дальние уголки космоса, скорее всего, да-да-да, невзирая на опасности, которые могут поджидать. И приближается, как мы видим, к какой-то неизвестной планете. Что-то там про 60 лет нам говорят и так далее, и тому подобное. Да, приближается корабль наш к планете. Вроде бы все у нас шло хорошо, все вроде бы стандартно, но тут, как мы видим кораблем происходит какой-то несчастный случай да, по причине какого-нибудь васьки дурачка который там э, что-то не выполнил произошло короткое замыкание и наша станция терпит катастрофическое крушение как вы да да да рассыпается буквально она по модулям которых э, начинает двигаться. Да, я так понимаю, что в этом модуле, собственно, мы и катапультируемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, удар! От такого удара наш Петька, который там сидит, мог получить нехилые такие травмы. Но он продолжает двигаться, точнее, падать на планету, как мы видим. Ну что ж, пожелать можем только удачи нашему персонажу. И самое важное это. Выжить. В первую очередь, и кушечка, конечно же, выживалочка. Ну что ж, вот мы и плюхнулись на планету, на неизвестную. Ну что ж, уровень кислорода у нас падает. Мне предлагают взять патч-ленту. А это что такое? Что надо сделать у нас? -А так, а где у нас? Вот у нас на таб, значит, появился наш с вами интерфейс, инвентарь. Да, что-то надо сделать с лентой Патч-лента. Я так понимаю, у нас, наверное, поврежден наш скафандр. Ага, вот видишь, мы с тобой заклеились. И у нас с тобой трещинки на стекле на нашем пропали. Я так понимаю, мы сохранили уровень кислорода. Это что такое? Бандаж. Это, скорее всего, от каких-то проблем лечит, каких-то переломов, наверное, от травм. Давай-ка наложим мы бандажик. Так, ну и что у нас происходит сейчас? Что где поменялось, не пойму. Так, ладно. Предлагает мне разобрать эту капсулу. Открываем двери. И, наверное, нам нужно выйти из этого нашего поломанного устройства. Замечательно. Так, о, еще 25%. бандаж Вот 12 штук нам пригодится. Так, это что такое у нас? Кислородный баллон. Отлично. Ну что, начинаем разбирать нашу капсулу. Наверное, по запчастям. Да-да-да, я тут где-то видел, что... Нужно ее разобрать. Вот таким вот образом мы подбираем детальки. Обшивочку тоже заберем. Все Шелтеры это нам пригодится, конечно же. Да-да-да. Сразу же, смотри, добавляются нам чертежи. Так что это такое? Что-то активировать мне предлагают. Ого, нормально так? Кислород нашел. Вот они кислородные баллончики. Можно отсюда, кстати, и питаться. Кто-то там не говорят. Кто-то мне рассказывают, ребятки, да? У нас все плохо. Мы пострадали. Я и так вижу, что я пострадал в этой трагедии. Так. Здорово, у меня потрепало. Сейчас мы тут немножечко капсулку обберем и будем разбираться. Все сниму с нее. Все скручиваем, да, вот этим инструментом. Так, что у меня еще есть? У меня еще пирочий ножичек, да. Ха-ха! которым мы можем, наверное, противостоять этой жестокой флоре и фауне. У, вот это нас занесло, однако. Так, ну что ж, давай не теряться, не падать духом. Соберись, тряпка, начинаем с твоего приключения. Подбираем все, что попадется на нашем пути. Ну, в принципе, как обычно. Это что такое? Это у нас руда, которую вот этим стандартным устройством добывать нельзя. Ой, ой, ой, ой, ой. Ножечку наступится, а толку от этого никакого нет абсолютно. Так, продолжаем собирать, продолжаем э, все, что видим, собирать, да, потому что, ну, в выживачах по-другому никак обычно не бывает. Нам нужно все подряд э, загребать в свои карманы. О, вижу еще по члену, она мне пригодится. Что-то я слышу, какие-то странные звуки. А, это мой инструмент так работает. Как будто звуки какого-то недоброжелательного существа. Так, что это такое? Неприкосновенный запас. Так, это у нас что такое? Трава. И что-то нож. А, это ножом мы добываем. Ага, Понял. Инопланетное волокно мы только что добыли с тобой. Ясно? Я надеюсь, что оно нам пригодится. Тут тоже у нас волокно. Так, идем дальше. Это что за колючки такие? Ой-ой-ой, подожди. Они колются еще? Секунду. Я только что, по-моему, повредил свой скафандр. Так, ладно, я понял, что к ним подходить нельзя. Когда мы повреждаем скафандр, я так понимаю, у нас кислород выходит значительно быстрее. Поэтому нужно быть очень аккуратным. И подбирать вот эти вот штуки а, немножко с расстояния. Все-таки вплотную к ним мы не подходим. Так, ну что, Асирис. Я так понимаю, название этой планеты, Асирис, да? На которой мы прибыли. Или, может быть, название этого корабля было Асирис. Собрали мы, значит, каких-то компонентов. И мне предлагают что-то скрафтить. Как тут крафтить-то? Давай посмотрим через F1. А, на E. Е... А, вот инвентарь у нас, да? Смотрите, на E, на Q мы можем менять. В F1 заходим, да, у нас открывается общий инвентарь наш. Вот то, что мы сейчас собрали, что такое. М -м, плохое, конечно, описание. Русификация вообще здесь практически отсутствует, только лишь основных каких-то названий пока что есть. Да, игра потому что очень новая. Еще не все сделали. Опачки, вот это мне нравится меню. Да, мы здесь также развиваемся, как вы видите, да. Это у нас создание, это GPS-сканер, где мы сейчас находимся. О-хо-хо-хо-хо, вот это Да. Вот здесь, в этой области мы находимся сейчас, кораблекрушение наше, да-да-да, а дальше, исследовать надо, да, ничего себе, вроде бы как, на первый взгляд, мир открытый, он такой не маленький. но в этом мы убедимся, когда мы начнем по нему путешествовать, пока что мы никуда не отходим, выводов а, поспешных сделать я а, не могу, насколько велик и ужасен этот мир, так, ну что ж, идем дальше, ух ты, под камнем у нас изолента, отлично, под камни надо полезно как заглядывать, да, что-нибудь далежит. лежит. Так, тут на что такое? Это то же самое стрёмное растение, об которое мы можем нехило таки уколоться. Так, левая кнопка мыши. Чем-то мы вот эту штуку еще можем добыть. Но у меня, я так понимаю, пока что нет необходимых инструментов для этого. Так, ладно. А, я слышал, что с наступлением ночи в этой игре начинаются жесткие проблемы. А поэтому, наверное, мы сейчас с тобой займемся все таки крафтингом. Здесь у нас показаны миссии Опять-таки, нихрена не понятно, да, мне как человеку, который не совсем понимает английский язык Сложно в этом разобраться Это тут у нас, я так понимаю, типа журнала, где у нас вся энциклопедия по растениям То, что мы нашли, да, то, что мы, видишь, собираем Тут у нас отображаются минералы тут у нас все указаны, которые присутствуют на этой планете И, конечно же, вот оно, дерево наших умений а Вот наш experience тут мы видим У меня сейчас первый уровень, я так понимаю Ага, тратится, кстати, инженерный, смотри, вот эти очки Сюда не можем, потому что здесь нужно... А, нет, можем еще. Короче, все очки, ребят, я трачу рандомно, я пока не понимаю, особо это не вникая, все это делаю. Да, и все, в принципе, мы потратились. А, Давай с тобой не раскисать, а пойдем немножко исследовать. Что здесь есть у нас еще? Смотри, какие-то руины. А здесь что у нас внизу такое? Тоже какие-то руины. Вот эти, кстати, поближе, давай мы здесь и начнем исследовать. Продолжаем. Кстати, автоматически наш персонаж выбирает тот инструмент, которым нужно добывать те или иные ресурсы. Я вот подошел, например, к вот этой вот штуковине, да, вот к вот к этому вот скрапу, или как его можно назвать. И наш персонаж автоматом выбрал а, вот этот вот а, инструмент, чтобы собирать можно было удобнее. Не надо там на кнопочке лишний раз выбирать. За это, конечно же, респектоз и уважуха разработчиков. Графика, в принципе, здесь не самая такая вырвиглазная. Что называется, для, космо, для космических вот таких вот симуляторов, да, вполне себе сойдет. Так, что это сейчас только что было? Откуда я получил урон? По поводу геймплея пока, друзья, ничего не могу понять. Пока что мы бегаем, занимаемся фармингом, точнее фармим ресурсы. Тут какая-то лужа, я даже боюсь в нее заходить. Надо мне это или нет? Экстракт. Так, я думаю, что в эту воду лучше не заходить. Что с тобой, чувачок? Что произошло у тебя? Так, давай мы с тобой сейчас, наверное, из используем бандажик. Раз. А -а вода у меня заканчивается. Давай выпьем водички мы с тобой. Хотя нет, не сильно она у меня заканчивается. Кислород, да? Кислород у нас, по-моему, закончился. Или я, Или я ошибаюсь? Oxygen empty. Температуры. Давай мы пополним сейчас свой кислородный запас. Вот здесь где-то у меня было На этой вот капсуле Далеко от нее не отхожу, потому что я не знаю, где можно Так, вижу, отлично 30% только, да, у нас Кислород, черт возьми, похоже темнеет у нас, да Ну что ж, давай попробуем сделать Какие-нибудь крафты а, Нормальные, так, утилиты Защита имеется, да, заборчики Структуры, о Это что такое у нас Это у нас требует, ага, я уже много набрал И еще что-то такое, вот это, по-моему, штуковина это у нас ткань. Раз ткань. По мере получения каких-то новых компонентов у нас открываются автоматически новые а, чертежи. Заметь. Так, структуры. О, теперь мы можем поставить вот это вот, то ли это будка, то ли что ли, не пойму. Давай мы поставим пока что ее рядом вот с нашим с тобой домиком. Подожди, поворачивайся. опачки, вот. есть такое дело. Наконец-то. Наш первый дом готов. Забор, наверное, сказать, надо будет построить и будет, да? или же, А, мне предлагают воркбенч построить То есть верстачок Слышите, как музыка у нас усиливается? Это ни о чем хорошем нам не говорит Потому что у нас приближается ночь А ночью будут проблемы Так, ставим воркбенч Для него тоже требуются вот эти вот ткани Благо у меня достаточно немало Я этого все дела набрал Есть такое дело Ну и ставим, конечно же, рабочий стол Где мы его поставим? Внутри, наверное, да, этого все дела? Можно нет разместить внутри? Нет, не получается. Значит, разместим снаружи. Максимально близко к нашему вот этому шалашу. Давай вот сюда его воткнем пока. Есть такое дело. Отлично. Что-то мне рассказывают опять. Так, что тут такое? Я еще не собрал. Какие-то интересные, смотри. Что это за капсулы them? такие? Оп, какие-то у нас, смотри, интересные... Какие-то части, я не знаю, то ли местных существ, то ли кого ли. Похоже на какие-то, не знаю каких-то, да, местных существ злых и кровожадных. Ну, ладно. Так, ну что у нас воркбетч умеет делать? Давай посмотрим с тобой. Uh, так, так, так, Б. Uh, не понял. Это, видимо, разбор какой-то, да, каких-то вещей. Можно ли что-то разобрать у нас? Раз. Ага, да, мы можем разбирать всякий металлолом и получать с этого скраб. Вот это у нас скраб, который, я так понимаю, вот это нужно разбирать? Нет, давай мы разберем на скраб. Я надеюсь, что скраб все-таки более важен и нужен, чем вот эти вот непонятные а, части. Эти штуки можно разбирать? А, чуж... Чужой, скрыть какой-то, да, у нас? Давай тоже разберем. На вот эти вот запчасти получаем совершенно новые чертежи, наверное. Ну-ка, что мы там получили с тобой? Давай посмотрим. А, так, это что такое? А, фо... Краб антенна. Вот это, кстати, мне нравится штука. Сколько у нее повреждать? 16 плюс 6, критический удар есть. Вот это вот оружие, наверное, мне пригодится Блин, скоро уже ночь, это что такое? Это у нас, я так понимаю А, смотри-ка, нужна все-таки, да, надо было одно оставить, ладно Я думаю, добудем где-нибудь еще Другого у нас пока что нет Мы можем вот такой вот построить шалаш Такой можем построить шалаш Блин, я думаю, что нужно начать хотя бы а, С каменного лезвия Это что такое? Каменная точка голова Давай с каменного лезвия сначала начнем я думаю, что оружие нормальное мне не помешает. Потому что с пирочинным ножом все-таки я далеко не уеду. Да, чтобы сделать нормальное, э, нормальное оружие, нам нужно еще ткани. Есть такое дело. И давай-ка мы с тобой наконец-то сделаем какой-то, никакой-никакой, но меч. Секундочку. Помещаем его вот сюда, на нашу панельку основную. Так, это у нас инструмент. За место ножа поместим его вот так вот. Все, отлично. И предлагаю, знаешь, что сделать сейчас? Предлагаю с тобой прогуляться. Так, домик у нас есть. Кстати, здесь можно в нем поспать. Я так понимаю, что лучше всего ночью, конечно же, спать. Есть такое дело. И пойдем мы с тобой, знаешь, что сейчас сделаем? Прогуляемся вот туда повыше. Я вижу, там еще какая-то у нас есть структурка. Надо ее срочно исследовать. Так, так, так. Но пока тихо и спокойно. Я тут читал, что вроде погодные условия должны ухудшаться, да? Там штормы какие-то должны приходить и так далее. Так, забираем. О, все пригодится. Вот эти все запчасти нам стопудово пригодятся. Хорошо. И давай идем на разборку. Вот этого всего дела. Тут как раз-таки должны быть те детали, которых мне сейчас так не хватает. Где они? Вот. Вижу. Так, есть одна такая деталька. Еще. Такие большие обломки и так мало деталей. Что-то несправедливость какая-то. Я до этого собирал гораздо больше. С меньшего размера. А -а -а -а -а. Тихо. Мне показалось, если я что-то слышал. Тихо, тихо, что-то где-то я... О, тихо, кто это? Подожди, ты кто? Смотри, наконец-таки, встреча, первая встреча, друзья, с мирным, или не очень с мирным, это какая-то, ребятки, инопланетная тварь, она похожа на какой-то, смотрите, какой-то, какой-то панцирь, да, на какого-то, она похожа на, ну, то ли на краба, то ли на что ли, вроде бы дружелюбная, да, ничего нам не делает, я не знаю, как к этому относиться пока что, да? Но пока буду относиться спокойно. Так, а мы продолжаем с тобой разбирать. Показал я вам, ребятки, в местную фа фауну, потому что а, что-то мне до этого никто не попадался. Темнее, друзья. Нужно срочно идти переночевать. Давай запасемся кислородом. Я не знаю, как у нас кончаться будет кислород ночью. Где кислородный баллон? Опять потерял. Вот он, есть такое дело. Так, ну что ж, уходим в спячку. А, я надеюсь, получится переждать эту ночь нормально. Нас ничто не разбудит. На всякий случай, наверное, предлагаю скрафтить я а, еще что-нибудь по типу вот этого, например, ящичка. И поставить его где-нибудь. Ну, пускай будет у нас он вот здесь. Вот так вот. Создадим тут небольшой такой мешочек. Подожди, вот так вот. Да, создадим небольшой тут такой мешочек, чтобы у нас со всех сторон, а, если вдруг будет нападение, не лезли. Ну и, наверное, пойдем погрузимся в спячку. Так, наверное, еще какой-нибудь забор я поставлю сейчас. Секундочку. Заранее, друзья, да, заранее мы все стараемся предусмотреть. Но насчет забора проблема. А, мы можем каменный забор вот такой поставить. Каменную стену. Да, через которую можно будет, если что, потом перепрыгнуть. Ну что ж, вот сюда давай поставим мы с тобой стену какую то да? Оп. Разворачиваем. Есть такое дело. Все. А фонарик у тебя есть? Кстати, здесь можно включать вид от третьего лица, чем я лично не пользовался до этого. Но теперь посмотрим, как это выглядит у нас. Так. Отдаляться-то можно, Нет. Чтобы посмотреть на тебя, красавец Ну что ж, вот так вот выглядит наше укрепление ночью Мы тут обустроили небольшой такой лагерь На совершенно незнакомой нам планете И теперь Наверное ждать не будем, а пойдем поспим Так, ну что ж, давайте поспим Попробуем, получится у нас это или нет а, Слип, поспать 6 часов, да Попробуем, поспим, я надеюсь <лсяк> Пройдет все хорошо Спим, отдыхаем, друзья, мы, да Спим, отдыхаем Вроде говорили, что ночью очень опасно, но я лично пока рисковать не собираюсь. Да, просто пережду. Достаточно долго наш персонаж, как мы видим, спит. До часу мы проспали. У нас глубокая ночь. Что? Я думал, мы до утра проспим. А можно еще поспать? Я что-то не хочу э, ночью вставать. Вроде все спокойно пока, да? Как мы видим. Пока что вроде все спокойно. Идти куда-то путешествовать или нет, я, друзья, не могу сказать наверняка. Но мне кажется, что достаточно опасно это явление. Но, с другой стороны, если мы будем сидеть на месте, вот так вот в своей вот этой в яме, то мы далеко не продвинемся. Так, ладно, все, беру, как говорится, все в свои руки, всю инициативу. Иначе... Ай-яй-яй, тихо, кто это? Эй, алло! Я же говорил, что не надо. Алло, хорош! Это кто такие? Вы посмотрите на них, какие дерзкие ребята. Это кто такие? Вот, друзья, пожалуйста, вам и местная фауна. Или флора. Или флора, или, или все вместе взятое. Короче, секундочку, это только, только что что было. Я думал, что они миролюбивые, вот эти вот панцирные хрени. Они, оказывается, еще умеют нападать. Вы охренели, ребятки. Не, не дофигали чести? Так, хорош. Соберись. Где этот самый упырь, который на меня только что нападал? Где он? Вот куда он спрятался? Подожди. Он где-то ждет меня в темноте. Ч ⁇ -то, я уже передумал, куда-то идти. Слушай, ладно, давайте, наверное, мы еще поспим до утра. Вы видели этого жучару. Он такой здоровый был. Не, я, ребят, наверное, пережду все-таки, да, давайте переждем. Так, где наша с вами база? Вот она, база. Я надеюсь, он не сможет сюда забежать. У меня же тут все в ограждениях. Ты где, жучара? Смотри, как куда-то уже удрапал. Ладненько, я понял тебя. Давай мы с тобой, наверное, еще поспим. Еще 6 часов, да. Так, а что с тебя можно добыть-то? А? Давай посмотрим Так, добывать мы будем с тобой ножом, наверное, другим Где у нас нож? Вот этот вот Смотрите, оружие ломается И когда оно сломается Все что ли? Нет, вроде могу так Чужеродные ткани мы какие-то с него взяли Блин, надо было того же чару тоже прижучить Как следует Ну что ж, а у нас второй день нашего выживания В игрушечке под названием Асирис. Посмотрим, как далеко мы сможем его осилить Как далеко мы сможем сегодня мы пройти И показать вам геймплей. Так, ну что ж, это что, деревья? Можно рубить деревья? Давай попробуем. Так. Ага, что-то мы кору дерева мы взяли только что. Смотри, а. Так, кора дерева. А вместе с этим у нас будут какие-то новые рецепты? Кора дерева. Что-то я много, мне кажется, добыл. Сколько я уже добыл? Пять штук. Есть рецепты какие-нибудь новые из коры дерева? А, давай смотреть с тобой. Это что такое? Мергота повязки. Я так понимаю, это что-то у нас для здоровья. Как добывать-то вот это все дело? Давай мы с тобой будем смотреть, потому что нужно сейчас точно акцентировать все, все внимание на то, чтобы научиться добывать вот это все. Так, это у нас камень. То есть мы можем скрафтить камень из камня? Ни хрена себе, вы серьезно? <laughs> камень из камня. Так, каменная точка э, голова. Возможно, это какой-то элемент э, то ли кирки, то ли еще чего-то там. Так, интересно, а вот этим вот э, мечом можно добывать руду? Раз... Не, по-моему, мы не можем добывать руду. Надо, скорее всего, какую-нибудь кирку. Давай попробуем сделать тогда мы хотя бы топор. Дождик, кажись, пошел. Ладно. Давай хотя бы сделаем топор с тобой. Да, вот этот вот. А, у нас есть ветви. У нас каменная точка. То есть она же голова. Нужны камни на нее. И нам нужны вот такие вот ткани. Я думаю, в этом проблемы нет никакой. Сделаем ткани. Есть. И нужно вот такую каменную точку сделать. Точнее, а, каменное оголовье, так сказать, топора. Так, ну что ж, идем. И ищем камушки. Вот он, жучара, алло. Я пришел за тобой, хорош, прятаться уже. А ну иди сюда, на-ка, получи -ка. Есть одного удара, что ли? Ничего себе. Ты такой слабенький. Слабенький он, слабенький. Скорее всего, о, сила удара зависит от целостности оружия. Так, смотри, у меня нож сломан, вроде бы, когда отображается красным. То ли это баг, то ли что ли, я не знаю. Но мы можем спокойно им разделывать туши животных. Где Кто пищит? Не вижу, покажись. Блин, ой-ой-ой, я уж испугался. Я уж испугался, думал, опять какой-то жучара на меня пытается напасть. Так, добываем. Как хорошо добывает нас эта штука. Так. какие? А, это травка, это тоже нам нужно. Какие-то, смотри, новые растения у нас появились. Это что за растения? Ох, ох, ох, синие пальмы. Очень много здесь пока что неизведанного. Я имею в виду в плане разновидности всяких ресурсов. Пока что мне непонятных. А мы забываем, знаешь, про что? М -м -м, кислород. Подожди, где у меня кислородный баллон же я с собой брал как-то раз, да? Вот он. Можно же его, да? Во, отлично. Все, хорошо, живем. Живем, идем дальше. Так, с этого дерева можно добыть кору. Есть. Есть. Что-то я слышал, какой-то шорох. Блин, капец, планетка, однако, а. Пойдем туда, где посветлее. А то здесь я ни хрена не вижу... Не забывай включать фонарик иногда, отлично Блин, вообще-то я пошел за камнем, мне нужен просто камень, чертов камень. Здесь нет камней, что ли, я не пойму, у нас полностью под ногами куча камней всякого разного, разнообразного Почему я не могу найти элементарных вещей? Вон, кстати, моя база внизу Давай попробуем в другую сторону пройдем Вот же камни большие, их по-любому можно как-то разбивать Так, без паники, без паники, братишка, мы сейчас с тобой быстренько все разберем Опять ночь уже? Опять ночь? Или это просто такая сильная буря у нас? Так, подожди, соберись, ищем камни с тобой мы, нам нужно всего лишь чертов камушек найти, опа, опять жуки уже появляются, хорош, надо срочно уходить, иди сюда, вас так много, а ну-ка иди сюда, накат, от, откусика, выкусика, ли. смотри, два жучара сразу на меня нападают, иди сюда, что, забыл что ли, потерял меня, а я тебя нашел, ну-ка держи-ка, давай-ка мы их сейчас разберем по-быстрому, пока вроде у нас никто больше не нападает, но ничего, мы справляемся, с этой флорой и фауной. О, еще один. Иди сюда. Ай, яй яй ударил меня. раз такая. Иди сюда. Он смотри, как пятится назад. Он готовится к нападению Ш походу, да? Но ничего у тебя не получится. Ничего у тебя. Куда ты улетел-то? Где он? Блин, что-то надо мне, кажется, драпать уже обратно к себе на базу. Потом разберемся с этими жучками. Так, давай разберем. Я слышу. Я, его, я их слышу. Я его слышу. Подожди. О, да кто другой подбежал? А ну иди сюда, крабо крабообразный. Так, ладно. Вот этого сейчас разберу я до конца. Да, конечно же, эти жучки доставляют немножко нам хлопот. Но я смотрю, сильно меня никто не ваншотит. Смотрим на полоску здоровья. Она, в принципе, сильно не убавляется. А, во-во-во, наконец-то целых два камня нашел я. О, великий, о, могущий ты мне помог. Наконец-таки предоставил мне свои ресурсы. Так, давай мы с тобой сейчас кислородика немножко. Я слышу звуки. Тихо. Я слышу их. Я только что слышал звуки. Ааа, -а жутьяны, иди отсюда, вонючий! Смотри, кто это такой? Эй, хорош. Это кто такие, смотри. Это кто такие были, ребята? Ё-моё, вы смотрите на этих упырей. ё я точно здесь, наверное, не выживу. Давай-ка мы поспим с тобой, Я просто поспим. Я хочу отдохнуть от этого кошмара. Вы посмотрите на этих существ, а? Это просто какие-то нереальные космические твари. Это твари из страшных кошмаров. Интересно, моей защиты надолго хватит? Вы смотрите на этих ужасных чудовищ. Смотри, какой он. А -а -а, ужасные типы какие. Ладно, я понял вас. Да, по крайней мере, я очень грамотно пока выстрелил свою оборону. Смотри, я просто поставил здесь ящик. Здесь я поставил, значит, сеточку. Здесь я поставил воркбенч. И здесь стоит моя вот эта вот база. Мини-база. Меня это позволяет, по крайней мере, хотя бы не давать себя ударить. На самом деле, очень классно я сделал. Да-да-да, прям сам с собой горжусь. Ну ладно, постараемся мы с тобой, наверное, поспать сейчас в этом аду. Получится ли у нас? Вот в чем вопрос. Давай попробуем. Так. Мне бы, наверное, до утра лучше поспать. Светает здесь примерно в 3 часа ночи. Здесь вы, да, все? <смех> Блин, они все здесь, друзья. Они все здесь и никуда не хотят уходить. Так, ладно, я набрал камней. Не падаем духом. Ой, что это было? Только что что было? По-моему, мне что-то бомбануло в меня. По-моему, что-то кто-то меня цапнул. Нет? Или мне показалось? Хорош. Хорош меня долбить сквозь стены. Ладно, короче, ребят, не падаем духом. Сейчас смотрите, что сделаем. Я хотел сделать топорик. Мне для этого нужно оголовье топора Топора, <смех> заговариваюсь уже Давайте сделаем сейчас топорик И попробуем все-таки мы с топорикой их порубать А тут можно, кстати говоря, ремонтировать? Я бы хотел, наверное, отремонтировать свой, например, меч Ну что, биться будем на мечах или на топорах? На что будем биться-то? Короче, друзья, сейчас попробуем размотать их Они, кстати, плюются еще какой-то хренотенью. Так, давай выберем топорик Хочу попробовать с топорика сейчас я рубиться. Но я уверен, что топорик нужен в большинстве случаев. Вот, иди сюда. Вот сейчас начнется здесь фарш. фаршмак, нака, На-ка, получи-ка. Ну-ка, иди-ка сюда. Ой, какой он страшный, стрёмный. Зарублю. Всех зарублю. Ну, иди сюда. Не, монстр здесь пока что несложный, Возможно, это потому, что... Ну, я не знаю, почему они не сложные, но я поставил сложность достаточно... Ой-ой-ой, вас так много! Тихо-тихо, он даже, смотри, меня не укусил. Они вроде бы стрёмные, да, такие, знаешь, криповые. Немножечко, да? Но они какие-то косорукие кривобокие. По тебе они толком не попадают. Хотя я, возможно, ошибаюсь. Ты кто-то? ой откуда у вас столько много здесь таких уродцев? Подожди, наверное, мечом лучше типа по тебе долбануть как следует. Ну-ка, получи-ка. Мечом как-то это. Бодрее! <соценно> бодрее вообще! Меч их просто сыпет вообще в хлам просто. На фарш всех пустил. Отлично! Где жучара? Где-то он там спрятался. Ну что ж, вот такие, друзья, здесь у нас враги. Иди сюда, давай, нападай на меня, напади. Ну, попробуй, что ты сможешь? Что ты можешь? Засал без своих дружков. Иди сюда. Ох ты! Это был смелый выход. Иди сюда. Смотрите, какие они резкие. Вот это, кстати, вот, вот у него сейчас получилось провести атаку. Да, друзья, вот такой у нас здесь мир в этом Асирисе. Здесь все против, против тебя, каждый хочет тебя сожрать. Вот всякая вот такая вот мелкая тварь хочет тебя сожрать. Да, и тебе придется здесь вот выживать, отстраиваться. Главное, отстраиваться это грамотно. Примерно так, как это сделал я... А вот здесь, вот в начале своей а, игры. Ну и первое впечатление лично от меня. Игрушка вполне играбельна. Достаточно неплохой у нее потенциал, я считаю. И, возможно, мы с вами еще в нее поиграем. Конечно же, зритель мой дорогой, все зависит только от тебя, от твоей поддержки. Что ты думаешь по поводу этой игры, пиши непременно в комментариях, мы с тобой все это дело обсудим. Играй только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.